Здарова всем, с вами Джойс, вы на канале «Как заработать в интернете». В данном видео я хочу сделать обзор на инвестиционный проект, который называется «Бинарный монстр». Не новый, потому что 2-3 месяца назад, что-то между этого, я делал обзор тоже на этот проект. Ссылку на него оставлю в описании, тогда я закинул 140 тысяч рублей, насколько помню, еще там было копейки какие-то, и заработал, так сказать, больше, чем вложил. Заработал я до 50 тысяч. Чуваки, проект просто обалденный. Есть канал чувака Бинарный монстр. Так вот, это по сути его проект. Там целая компания, в общем, работает. Они инвестируют те деньги, которые вы сюда инвестируете в биткоин, в другие акции и получают больше, чем вложили. То есть вы зарабатываете вместе с ними. Тут много депозитных планов. Давайте зайду в личный кабинет. Да, ссылку на проект, естественно, оставлю в описании. У меня сейчас на счету 52500 рублей. Инвестировал я 15 тысяч рублей, сделал депозит, а, вот, и заработал такую сумму. Топовый депозит сделал, давайте даже сейчас проверим. Так, калькулятор. 15 тысяч рублей. А, Во-первых, делим на 100. Так, где равно? Вот равно. И умножаем на 250. 37 тысяч 500, плюс сумма у нас была 15 тысяч, плюс 15 тысяч. 52 500, то есть тут чистые проценты показываются эта сумма вам тоже возвращается и плюс вот эти проценты 52 500 рублей давайте инвестируем так 52 000 рублей делаем депозит и как вы можете заметить наши средства, которые были во вкладке активный, ушли в стадию депозита, как бы не волнуйтесь, они не исчезли, они работают в общем, давайте посчитаем сколько я заработал так, калькулятор, не та раскладка, извините, Все, калькулятор, э, инвестировал я все500 делим на 100 и умножаем на 250, плюс 52500, в общем, столько мы заработаем, что довольно неплохо. Поэтому, ребята, ссылку на проект я оставлю в описании. Если вы хотите зарабатывать тут, на том, что приглашаете рефералов, а тут тарифы довольно неплохие, смотрите, 250% за 30 дней, за 15 дней 120%. 50% за 7 дней Опять же, напоминаю, это чистый процент И 5% за 1 день В общем, опять же, если хотите зарабатывать на рефералах Приглашаю их сюда То ссылку на специальный альбом, то есть плейлист с видосами Про то, как приглашать рефералов И где их добывать Я оставлю в описании под данным видео С вами был Ренат Грубляк Канал «Как заработать в интернете» Подписывайтесь тоже, не забывайте про спонсоров Всем пока!